Смотрите, у нас лед должен пойти, погода вообще поменялась, потому что речка идет, она рядом, и вообще погода из порта до улицы, снег идет. хлопьями, ха, классно. О, кто это? Ты кто? Что случилось? Рассказывайте. какой-то бомжик пришел какой-то. Ну, заходи. А А где Зинка, наша? А где Зинка? Весенька, ой, ты снежная какая. Снежный бомжик. Снежный бомжик. Офигенно же, да, Сашка, на улице? Ну заходи, заходи, в гости, в гости. Ааа, кайф. О, как свежо пахнет. Морлы эти, Сашка, что делал на улице? А? Что-то что-то на улице нормально уже? Как-то нормально ульща. Авица мурлычет. Вот эта штука наркоманская у меня есть для Сашки. Она любит вот эту штуку. им запихали какие-то наркотики. Они просто балдеют. От нее как-нибудь снять надо на видео. Она была больше тут. Они ее съели просто. Они ее просто кушают. Я не знаю, что туда китайцы запихали. Наверное, там, наверное, там какой-то какой наркотик, я так полагаю. На, кушай и дальше.